В наших очках тебя не узнать. Сборная заочников. Добрый вечер, друзья. Сборная заочников. Одна восьмая легикама – очень ответственная игра. И чтобы пройти в эту четвертую, нам нужно что-нибудь актуальное. Есть, я деньги под процент положил. Банк? В матрас. И какой процент? Сто процентов никуда не делся. А, а, а Венера, <свеч> <свеч> а у тебя что нового? А я вот, ребят, без вашего ведома в команду девушку пригласил. А, что это за Встречайте! Это Яна! <свеч> а вдруг она не курит, А вдруг она не пьет? Не пьют! <свеч> а? Вдруг? Кстати, ребят, Яна, дочь нашего ректора. О-о-о! Тут вам папа деньги на форму передал. Вот тебе. Тысяча, тебе, тысяча, тебе, тебе. А мне на форму. Ты сначала себя в форму приведи, а потом вы с тобой поговорим. <реклама> <Давай, давай. реклама> ну, вы, наверное, заметили, да, что Яне в нашей команде можно абсолютно все. Вот Ян, что ты хочешь? я как-то айфон 7 хотела, а тут вы мне достались в смысле? сегодня отец мне подарил командку а ну-ка прыгаем все, иначе я смогу не смогу не, я прыгать не буду ты что диплома не хочешь? понятно Нет, да какая разница? Помните <смех> залщиков, собрались! Да! <смех> Друзья, еще раз здравствуйте! Итак, представьте, жена студентка сдает зачет мужу преподавателю. Так, я вам тут вот все написала, проверьте, пожалуйста. Угу. Ну, все неправильно, зачет я вам не поставлю. По-другому договоримся. Ну хорошо. Будете сдавать мне зачет, как все мои студентки. В смысле, как все? Я тебе все объясню. Поняла. В смысле, как все? Друзья, представьте, в конце хоккейного матча судья решил немножечко взбодрить игроков. сейчас, сейчас, Сейчас, сейчас, сейчас. А, сейчас! Да? Друзья, а заочники могут подрабатывать абсолютно в разных местах. Итак, представьте, наша Яна устроилась работать в автосервис. Аккумуляторы Да не не братан, не вырубай, но. Возвращается в деревню Эх, Данис, Данис, что ты натворил, а? Как я теперь родственникам глаза буду смотреть Ну это я ведь забил! Ты на меня забил, на мать забил, на всю деревню забил Но это всего лишь игра Игра, говоришь? Ты хоть знаешь, что из-за тебя в нашей деревне все мужики бухать начали? Так они бухают? теперь за нас что бухают? Напийка, <плес> между прочим, как это? три витра на одно вило. <плес> Коровы теперь молока не дают, петухи не кричат, урожая нет. А у тебя есть другие варианты? Вот и председатель мне так говорит. Да я за одну шагу 500 тысяч получаю, и в Манилтогорске за годом тебе коттедж купил трехэтажный. Ну не могу я отсюда уехать. Машину тоже купил. А вот могу, оказывается. А да, все, собираемся, поехали. похожа похоже на весну, вот солнышко светит. Из-под снега пивные бутылки начали появляться. Татары улыбаются, по земле наши черные ходят. А там березрика стоит одна, так хочется подойти к ней, ну вот прям обнять ее. Венера, вообще-то она дочка ректора. Ну вот что ты за человек такой, я, а? ну не знаю, сборная заводчиков с любовью. Сборная залочников лига, Кама. эй, hey! зал жюри ведущий, всем спасибо, спасибо, эй, hey! если ты залочник, ты поешь нас, останемся в ваших сердцах мы.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 Квест-проект «Намасте» "На — вы ключевой герой на нашей сцене.